Почему именно в астрале? Дело в том, что так устроен наш мир и так устроена человеческая природа, что в основном наше сознание существует на уровне ментально-астрального плана. Мы думающие, чувствующие существа. Именно на этом уровне человек, приходя сюда, начинает получать какой-то свой собственный опыт. Именно ментальное тело как сферу... Коммуникации мы развиваем здесь в большей степени, чем что бы ты ни был. Но ментальное тело опирается на эмоции. Ментальное тело всегда ищет себе энергию в эмоциях. Поэтому кто владеет сферой эмоций, кто владеет астральным планом, тот владеет миром. Прежде всего и своим миром. Да? Ну а если владеешь общим астральным планом, то ты владеешь общим миром. Это известно. Многим людям, изучающим систему управления, тот, кто может управлять эмоциями другого человека, может управлять его разумом. Заставь человека рассмеяться, и он тебе начнет доверять. Заставь его разозлиться, и он перестанет тебе доверять. Испугай его, и он будет делать то, что тебе нужно. Это естественные методы, и все, смотрите, все сходится в эмоциях, все сходится в астральном теле. Если ты управляешь эмоциями другого человека, значит ты можешь управлять его жизнью. То же самое имеет отношение и к вам, если кто-то может вас напугать, если кто-то способен заставить вас рассмеяться, если кто-то управляет вашими эмоциями, он управляет и вашей жизнью. Задумались ли вы когда-нибудь об этом? Обычно мы всегда ближе подпускаем к себе людей, которые позволяют нам пережить те эмоции, которые нам нужны, позитивные или негативные. Не важны. Но знаем ли мы о том, что мы пускаем некоего нового хозяина в свое сознание? Обычно, конечно же, этой беде подвержена женщина. Потому что женщины в большей степени склонны к тому, чтобы переживать эмоции. Но и мужчины, к сожалению, не застрахованы от этой беды.